Да. Ага. А тебе сколько лет? Не Сейчас я только денусь, я. мне нам нужно твое лицо. А мы, ну, каждая... ну, еще... У Нас там набор, да? У -у -у. Сейчас посмотрю твое лицо. Молодец. Ну ты нам подходишь. Да, ты нам подходишь. Сама раз. Сейчас подождите я ссылку на сборку скину. Да ну, подожди. Я, я я знаю, где она. Помнишь, я тебе кидаюсь в да, говорю, типа, я вот скачай. А, вот он, давай, сейчас. что быстро. А зовут? Сколько? А, У, -у, -у. тебя рублей, что ли? Ну, После там надо быстро. Сейчас. Мгм, угу. маленький. У меня лагучий. Как у меня, который вообще не работает. Да. Что, вообще не работает. Скайп вообще лагает. Ого, у меня так залагало. Да, я долго заглушу. А что ты в Майнкрафт играешь? Да, загружаю. Ты захочешь на себя? Майнкрафт не надо снимать. Да, сначала Мэйн закроет, а у тебя лагать будет. Блин, я эту ссылку скинул. Я эту ссылку скинул. Знаешь как. Знаешь, как его снять? Жми много раз на пробел. В чем много раз? <смех> Блин, вообще. Не получилось. Ч ⁇ -то фейл вообще. Он, вот... он, наверное, знал, я сто а, процентов уверен. Он догадался. Ну ладно, с вами был Владислав и Данил. <смех> <смех> ну ладно, всем пока. Пока.